этот вечный огонь нам завещен дни, Мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо, Вот застыл батальон строю. Снова старых друзей узнаю, хоть и мне двадцати пяти. Трудный путь пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин, нет России, себе такой,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 отвернуть